Меня зовут Лизан, я со Астаны, но ну, ротом серии Ментау, как говорится. Но очень хороший результат, это в моей семье. У меня сестра с детства болеет витилигой. Когда вот мой наставник увидела ее, он говорит, а чего вы такие разные, ты смуглая, она белая. Но эта болезнь ее с детства поедала, поедала, она стала как альпинос белая. Есть фотографии, есть доказательства. И сейчас... Благодаря этому продукту, она уже более четырех месяцев бьет этот продукт, она стала покрываться яснушками. Пошел кожный покров. Это вот очень хорошая новость и результат.